Всем привет! Сейчас пасу, сейчас пасу. К сожалению, у животных нет службы спасения и если они попадают в беду, то обречены на гибель и только человек может помочь им выбраться из этой ситуации. И сегодня ты увидишь самые душераздирательные моменты, когда животные обратились к людям за помощью. Хоть птицы и стараются избегать контакта с людьми, эта птичка настолько хотела пить, что сама обратилась к человеку за помощью. Этого теленка начало сносить течением, когда он зашел слишком глубоко в реку. И если бы не этот парень, то вряд ли бы ему удалось спастись. Эта кошка попала в безвыходную ситуацию, когда ее окружила стая бродячих собак, и она была бы обречена, если бы этот парень не оказался в нужный момент на этом месте. Когда эта собака пыталась попить воды из озера, она случайно упала в водоем, но ей сильно повезло, что ее сразу же увидел офицер полиции и помог ей выбраться. Эта кошка примерзла ко льду прямо возле пешеходного перехода и только эти две женщины пришли ей на помощь. Эта белка запуталась в леске и никак не могла выбраться самостоятельно, но ей сильно повезло, что ее нашли эти парни, которым понадобилось немало времени, чтобы ее освободить. Эти маленькие обезьянки из последних сил держались за ствол дерева, чтобы не утонуть, и вряд ли бы им удалось спастись, если бы этот человек их не увидел. Готясь на чаек, эта акула выпрыгнула на берег и если бы не эти люди, то это был бы самый дорогой ее обед ценой собственной жизни. Эта утка оказалась посреди оживленной трассы вместе со своими утятами, но к счастью их увидели эти мотоциклисты и попытались остановить движение, чтобы проводить уток через дорогу, но из-за их сильного страха им это не удалось и тогда чтобы спасти малышей им пришлось ловить их руками. Наверное, каждому не помешает знать правила оказания первой помощи. Когда хозяйка выгуливала своего пса, он внезапно упал на землю и перестал дышать. Но это увидел мимо проходящий парень и решил его реанимировать. Группу дезориентированных дельфинов выбросила на берег, но отдыхающие люди увидели их беспомощность и сразу же прибежали им на помощь, чтобы вернуть их обратно в воду. Нет ничего опаснее, чем животное, загнанное в угол, и этот приятель мог сильно поплатиться, спасая эту пуму, но к счастью все обошлось. Но бывают и те, кого жизнь ничему не учит. Эта королевская кобра застряла в рыболовной сети, и если бы ее не заметили люди, то она бы умерла от обезвоживания. Пытаясь залезть на чердак, чтобы найти немного еды, этот енот не смог пролезть через отверстие и застрял в нем низ головой. И тогда хозяин дома позвонил в службу охраны дикой природы, которые помогли ему выбраться из такой передряги. Этот олень застрял в болоте и из последних сил пытался держать голову на поверхности воды, и чтобы его оттуда вытащить, потребовалась сила четырех человек. Во время шторма собака этой женщины оказалась в воде ее начало уносить волнами и только со второго раза хозяйке удалось спасти своего питомца. Маленький котенок застрял в отрезанном куске старой трубы, но оператор этого видео увидел его беспомощность и помог ему выбраться. Этот ворон сидел на заборе и кричал больше часа, чтобы люди обратили на него внимание. И тогда двое фермеров пришли его проверить и увидели, что из него торчат иглы дикообраза. И когда они попытались их вытащить, ворон сидел на месте и даже не пытался улететь, понимая, что они не хотят причинить ему зла, а пытаются только помочь. Этого маленького дельфина выбросила волнами на берег, но ему повезло, что эта женщина его увидела и решила помочь вернуться домой. Во время отлива эта касатка застряла между камней и чтобы она смогла дожить до следующего прилива, спасателям в течение всего дня пришлось поливать ее водой. Этот маленький же ребенок вел за собой людей на машине, чтобы они помогли ему перелезть через отбойник к своей маме. Эта морская черепаха попала в рыболовную сеть, но благодаря отдыхающим туристам, которые ее заметили, она вновь может плыть по своим делам, не переживая о том, что может стать легкой добычей для хищников. Эти лошади провалились под лед и провели почти час в ледяной воде, пока местные жители не услышали их и не пришли им на помощь. Этот леопард запутался в колючей проволоке и каждое его движение причиняло ему боль, но чтобы ему помочь людям пришлось вколоть транквилизатор, после чего им удалось успешно освободить зверя и отвести его в реабилитационный центр. Когда внезапно загорелся сарай, почти 200 свиней оказались в ловушке, но пожарным удалось приехать вовремя, а затем потушить очаг возгорания и спасти животных. В поисках еды этот медвежонок залез головой в пластиковую банку и никак не мог ее снять, и когда люди хотели ему помочь, он постоянно убегал и залазил на верхушки деревьев. Но, к счастью, спасатели не стали сдаваться и все-таки ему помогли.